Лесон номер 143. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Приступаем, дорогие друзья, к нашему библейскому рассказу. У Иакова был брат-близнец по имени Исав. Как-то раз, когда мальчики подросли, они сильно поссорились, и Иаков ушел прочь. Итак, разберем первое предложение. У Иакова был брат-близнец. Иаков хэтэтэтвин бразы twin brother это брат-близнец named называемый Исау. Якоб хед a twin brother named как-то раз one day когда мальчики подросли when the boys grew up grew up Выросли, подросли. They had a big argument. У них была ссора. Аргумент – это может быть аргумент, переводится как довод какой-то или ссора. У них был аргумент. Они имели аргумент. They had. В прошедшее время – had. Они имели большую, большую ссору. Big argument. Яков went far away. Go, идти, went, уходить, ушел в прошедшем времени. Или ходил. Яков went far away. Яков ушел прочь. Went away, это уйти прочь. Но в конце концов Яков отправил послание и сам, как это будет звучать на английском, но в конце концов, finally, finally, в конце концов или в конце, Яку отправит send to send отправлять в настоящее время to send send Отправил Яков сен a message. message послание или извещение кому? to и Он сказал, что надеется, что они снова будут друзьями. Как это будет звучать на английском? Он сказал he said что он надеется. В английском никакие что. He hoped. Он надеется. В прошедшем времени. They could be. Они смогут быть. Be friends. Друзьями. Снова. Again. И вот теперь они счастливы встретиться друг с другом, или счастливы увидеться друг с другом. Как сказать это на английском? И вот теперь они счастливы встретиться друг с другом. Now теперь, they are happy. Они есть счастливы. Они счастливы увидеть. To see или встретиться to meet друг с другом. Each other each as Как зовут братьев? Вот as the brothers name. Здесь запятая бразе. И S указывает на принадлежность. Имени братья. Бразес name. Можно по-другому сказать. Вот as the name